Уважаемые друзья, а теперь от фундаментальных наших размышлениях о единой теории поля, о электронном облаке, о котором нам рассказал Илья, мы переходим к практическому обоснованию и теоретическому обоснованию работы и воздействию на электромагнитную волну и как она воздействует на человека как она воздействует и запускает работу нейтроника. И мы в сравнительном анализе нашем попытаемся вам объяснить, что же такое вообще электромагнитные волны, как они работают и через что идет генерация этой электромагнитной волны, имея в виду различные типы антенн, применяемых в смартфонах. Роутерах, которые вы сейчас вот видите на столе. Тех системах, которые контролируют и излучают электромагнитную волну. И насколько эта электромагнитная волна поглощается, отражается, как система измерения. Вот сейчас мы попытаемся, и я, если что-то не смогу теоретически обосновать, обращусь к нашему научному консультанту, который у нас на связи. К Илье Макарову. Начнем с того, что все практически люди мало понимают, как передается, за счет чего передается информация из телефона в телефон. Вот перед нами масса телефонов лежит. Вот телефон старой конструкции. Вот смартфончик лежит здесь, который мы наблюдаем. Вот еще разобранный смартфон. Мы их все предварительно разобрали. И вот посмотрите. Вот как выглядит антенна, принимающая и передающая сигнал, и вы имеете возможность слышать голос или музыку. Вот она. Видите, какая антеночка? Она выполнена, как я понимаю, в виде вот такой о, тоненькой пластиночки, аналогичные практически пластиночки антенны нейтроника. И, видимо, это полосковые антенны, как я понимаю, в, в исполнении. Вспомните первые телефоны, где торчали большие такие антенны, выдвигающиеся, это называется ну, штырьковая антенна, принимающая и передающая сигнал со сдвигом во времени. Тогда еще не было двух а антенн, которые принимали и передавали. Это есть вот рассогласование, и в том числе как согласование сигнала через временные интервалы, здесь же, видимо, Масса антеночек вот в этой полосковой антеночке, которые передают и принимают определенную частоту. И потом за счет переформатирования или, вернее, преобразования сигналов, очищения от шумов, мы уже слышим здесь сигнал. Но обратите внимание на конструктив, на топологию и топологию нейтроника. Они схожи по толщине и по исполнению. Затем берем смартфон. Вот смотрите, как, какие антеночки выполнены на клеевой основе. Аналогично нейтронику. Выполнены. И вот они связаны. Вот они, видите, приклеены. И передают, и принимают сигнал. Вот видите, вот две антеночки потом через усики входят внутрь. В преобразование, усиление сигнала, очищение его. Сложная система. Над этим работали сотни тысяч конструкторов и людей, которые доводили вот до такого состояния. И естественно, технический прогресс в виде изобретений или усовершенствований двигается вперед. За счет... Материаловедения нового, то есть сверхпроводящих элементов, металлокерамических элементов. И естественно эти коллективы многочисленно добиваются того, что мы сегодня имеем возможность пользоваться беспроводной связью. Но это только физический аспект передачи электромагнитной энергии на расстоянии. И хочу вас еще раз уведомить в том, что вот эта антеночка схожая, но меньше в пять раз нейтроника, толкает электронную массу облака, чтобы передать на пять километров сигнал. И вы говорите, что нейтроник не работает, уважаемые друзья, а он как раз преобразует Первичное поле во вторичное, которое изменяет пространство. И изменяет оно его в пользу человека, не давая электромагнитной энергии повредить наши клетки. Теперь посмотрите на планшеты. Вот еще раз показываю топологию нейтроника. Она вот во сколько раз? В пять раз меньше, чем нейтроник. Вот передающая антенна. И естественно, преобразователи сигналов. А они-то связывают вот это вот, извините, со спутниками. Представляете себе, что эта антеночка толкает электроны на сотню километров. Ну, на 40 километров. Расталкивая вот эти электроны, передавая сигнал без помех, подчеркиваю. И вот видите, насколько нейтроник больше ее. Это мы к тому, что... Теория, говорящая о том, что размер экрана должен быть, например, в частоте 850 МГц метровый. И он не может защищать или преобразовывать волну. Может. И это доказано в эксперименте, который проводились по наилучшим мировым стандартам. Спектроанализатор оценивал как раз понижение напряженности поля в магнитной сфере, То есть в магнитной напряженности магнитного поля и напряженности электрического поля. И в обоих случаях происходит понижение до 20 децибел в диапазоне выше 3 гигагерц понижения напряженности. А почему она не мешает нам разговаривать? А потому что мы убираем те помехи, те шумы которые возникают вследствие работы антенны. Антенна влияет на все происходящие процессы и внутри. И они, видите, здесь экранированы все элементы, которые называются процессором. И те элементы, преобразующие сигнал, очищающие его от помех, они экранированы от воздействия этой антенны. А применяя нейтроник, она уже преобразует Пространство электронное, вот это облако во вторичное поле, которое не дает возможности измениться биологическому объекту, то есть человеку и его характеристикам. То есть оно не меняет. На мембране клетки потенциалы незначительно, в долях, долях, процентах меняется. Но организм в это время может восстанавливаться и не переходить в патологическую область. И все разговоры о том, что электромагнитная энергия безопасна, не имеют под собой никакого основания с точки зрения фундаментальной науки. Вот вы видели антеночка. насколько они сравнимы с топологией размером толщиной нейтроника. И дальше мы теперь переходим а, к той области, когда мы сравниваем. Помните разговор о шапочке из фольги. На «Россия-1» я выступаю на передаче как раз о влиянии 5G. И был один товарищ из Сколково, который принес Шапочку из фольги. Насколько у нас теперь грамотные ученые. Они даже не понимают, что это такое. Они не понимают взаимодействия открытых систем. Который является человек. Связанный с земными энергиями. Космическими, солнечными. А они просто хотят применить шапочку из фольги. Закрыть себя от всех воздействий. Но мы посмотрим, а как влияет. И как экранирует. Шапочка из фольги. И насколько она защищает. Вот у нас элемент фольги. Вот такого же размера как нейтроник. Вот видите, уважаемые друзья. Элементы. Вот фольга. Вот нейтроник. Фольга даже большего размера. Вот у нас есть прибор сертифицированный. Называемый лоза, Который мы применяем в контроле при производстве нейтроников. Насколько он неэффективен, а работоспособен отражая электромагнитную волну и частично поглощая ее. И вот вы смотрите ту же антенну излучателя лозы. Вот видите, в двух исполнениях. Причем мы ее вам показываем, не отключая от источника питания, который служит крона 9 вольтовой вольтовая батарейка. И вот если мы включаем лозу, вот вы видите 516 милливольт. И мы вносим, вот и его антенна, связанные проводочками с показаниями. Я вам показываю, как фольга воздействует, как, вернее, фольга экранирует электромагнитное поле, возбуждаемое вот данной антенной прибора лозы. Вы видите, 520 милливольт на вот это подается вот сюда вот напряжение. И здесь создается электромагнитное поле. Значит, если мы вносим в это поле фольгу. Вот, видите, я внес ее. Показано 511. Вот если я подвигаю, оно чуть-чуть меняется. Вот оно что-то что показывает, как то работает. Убираю. Мы видим, что фольга в данном случае никак не экранирует электромагнитное поле, создаваемое вот этой антенной, генерирующей данное электромагнитное поле. А теперь мы посмотрим... Внося нейтроник в данное же поле электромагнитное. Вот я его вношу. Вот показываю вам. Вношу нейтроник. Вы видите, насколько уменьшается электромагнитное поле? Практически в 20 раз. И это служит фактом того, что в данном случае фольга неэффективна, а нейтроник эффективный по воздействию на электромагнитное поле. Вы еще можете посмотреть, например, какие антенны используются вот в картах. Вот в картах тоже используются антенны, которые, в которых вшиты определенные чипы, а может быть транспондеры в разных вариациях различные. И вот посмотрите, как она выглядит. Она выглядит похожей, похожей на фольгу, только структурированной вот такими вот линейками, линиями. То есть она имеет топологию. В данном случае аналогично нейтроник имеет топологию. Вот антенночек масса у него много. Друг на друга наложенные, имеющие свою конфигурацию, направление. И все электромагнитные волны, попадая и энергии на эту антенночку, переформатируются, создаются вторичные поле, которые в своем проявлении в пространстве меняет свои характеристики и эти характеристики не воздействуют на биологический объект. Вот Форма антенны влияет на тот сигнал, который формируется вокруг данной антенны и называется электромагнитным полем. Характеристиками которого являются магнитная напряженность, электрическая напряженность, и статическая напряженность. И вы посмотрите, вот толщина, топология, она, конечно, разная топология, чем у нейтроника, потому что функции данной карты другие. А у нейтроника более сложная топология, наложение трех антенн друг на друга, имеющие разную направленность, разный прием, передачу, отражение, поглощение и так далее. Но вот по своей толщине, размерности, они схожи. И поэтому утверждать, как многие говорят, в том числе и Олег Григорий, что все это, извините, ерунда, не имеющая под собой основания, изделия выполнены на новых физических принципах, о которых говорил президент. Ведь мы сейчас имеем и ракеты, которые летают на ядерных двигателях, имеющие возможность... Много-много суток вращаться вокруг Земли. И подводные ракеты, и торпеды, которые вообще едут там по своим траекториям. И вообще много тех элементов, которые внедрены, технически реализованы, в том числе и нами. Мы как создатели пассивных антенн, работающих в различных секторах экономики. В данном случае вот мы теперь показываем... Объемную антенну, которая служит для преобразования электромагнитной энергии в пространстве в радиусе 15 метров. И вот здесь вы видите, сколько антеночек здесь присутствуют. Они разнонаправленные, создающие вихревые поля, разные направленности, концентрации и так далее. И эта антенна на которую попадает электромагнитная волна от излучателей, в данном случае базовых станций, космических станций, радиотелефонов. Она насыщается энергией и начинает переизлучать волну, которая создает вторичное поле, распространяющееся в радиусе 15 метров, создавая облако электронное, благоприятно воздействующий на наш организм. Нет пока никаких оснований у радиофизиков отрицать то, что мы доказали в техническом эксперименте. Уважаемые друзья, вот я обращаюсь к Илье Макарову, нашему научному консультанту и нашему ученому-секретарю, который с точки зрения фундаментальной науки, с точки зрения фундаментальной теории поля, который он нам озвучил, имеет ли место быть, как раз теоретическое обоснование работы различных антенн, которые я вам сегодня показал. И схожесть, свойства. И обосновал с точки зрения практического применения и эффективности, в данном случае нейтроник, как самое эффективное средство по преобразованию электромагнитного поля и безопасности для человека. Илья, скажи еще свое слово в заключение. Что ты считаешь, твоя точка зрения как раз как работает нейтроник, теоретически? Да, Владимир, сейчас с удовольствием расскажу. Флагманом научной мысли является разработка теоретических основ. На сегодняшний день ни одна наука не двигается без детальной или общей проработки теоретических основ. И только лишь после того, когда теория более-менее понятна, уже относительно этой теории выстраиваются эксперименты. Потому как если же эксперименты проводить без теории, то получится, что нам нужно проводить огромное количество экспериментов. Это занимает очень много времени. Поэтому все, что говорилось о нейтронике сегодня, абсолютно верно в теоретическом плане. И в практическом плане нейтроник имеет полное обоснование. Есть и оборудование, которое тестирует его работу. Есть четкое понимание геометрических форм самого нейтроника, как нескольких групп антенн пассивных, из которых он состоит. И есть понимание геометрических форм антенн сотовых телефонов и смартфонов. В том числе и включая внутренние устройства керамических самых современных антенн. Антенн, которые находятся в роутерах. А нейтроник, будучи наложенным на внешнюю сторону корпуса, оказавшись максимально близко к группе внутренних антенн-излучателей, способен. Компенсировать самые сложные, спутанные волны, которые являются паразитными по отношению к нашим биологическим клеткам и к нашему организму в целом. Правильно. Вот на этом, уважаемые друзья, на сегодня мы завершаем наш такой экскурс в теоретические основы теории всеобщего поля. Уважаемые друзья! Приобретайте нейтроник, приобретайте большую, среднюю и малые антенны, которые послужат вам надежной защитой от электромагнитных энергий, информации. И вы будете жить в том пространстве, которое гармонично для вас будет. И вы не будете тратить энергию вашей иммунной системы, чтобы бороться с этими паразитными волнами. И пусть будут здоровы ваши дети. Потому что основной удар наносится под детям, которые привыкают к телефонам, которые уже измененное состояние вошли, которое называется зависимостью, как наркозависимостью. Все вы об этом знаете. И наши рекомендации вы можете посмотреть на нашем канале Техногон. Меньше времени использования, минимальное и допустимо необходимое для взрослых, минимальное для детей, с использованием защиты нейтроник. Лучшей защиты в мире. Лучшей, подчеркиваю. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон.